Серая дорога Машина на ней В машине Отрушение, свободы, воли Я добру на газ И дороги, дороги Подруга на меня не смотри вот взгляд словно ночью фары, чащеся машины впереди, при вкушении свободу пор я добру на газ Потерпи ведь дороги. Песня поется, пикантный ладок И сливаюсь я в море тысячу раз Извините, я что-то размечтался, ведь домой я. Дороги целый час